Александра, Bestway Foods, мы ищем и искали себя маркетолога и на данный момент еще находимся на этапе решения задачи, только закончили групповую часть собеседования и как раз обдумываем каких кандидатов нам приглашать на следующий этап для себя, очень довольны результатом, круто, что сэкономили Школа. себе часов 5, наверное, на самом деле еще часов 13, исходя из того, что кто не пришел на собеседование, инструмент отличный, считаю, что надо им пользоваться. Классно видно э, недостатки кандидатов сразу, так же, как и положительные стороны. Ну и нас они отлично пособеседовали, за что спасибо.